Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на июль 2020 года. Астрологическая погода в июле будет более благоприятнее, чем в предыдущем месяце. 5 июля произойдет полутеневое лунное затмение в Козероге которым завершается длинный коридор затмений, начавшийся 5 июня. Многие почувствуют, что пришло время что-то поменять в своей жизни. Начнется новый виток событий, касающихся дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками. Перемены связанные с какими-то очень важными базовыми вещами, внутренней жизнью. Появятся новые задачи в сфере личных взаимоотношений, в вопросах материального обеспечения семьи. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста, там тайм-код. Здесь я зафиксировала время, где рассказываю о ритуале коррекции в лунное затмение 5 июля. 1 июля гармоничный аспект Урана и ретроградного Меркурия приносит осознание по многим важным вопросам. Обостряется интуиция и проницательность, благодаря которым можно решить волнующие вопросы. Даже то, что раньше было непонятным, сегодня и завтра становится ясным как день. Многие открывают в себе скрытые таланты. Усиливается изобретательность, потребность в свободе и независимости. Появляются прогрессивные идеи, способность убеждать других людей. Удачный день для тех, чья деятельность связана с техническими и гуманитарными областями знаний. Улучшаются ораторские способности, получается оригинально и ярко выражать свои мысли. Появится шанс либо продемонстрировать, либо приобрести некий уникальный талант или познание. В этот день многие смогут удачно применить технический опыт и социологические навыки, осуществить неожиданную поездку в необычное место, принять участие в финансовых делах или в организации интересного мероприятия. Успех 1 и 2 июля является результатом нестандартных взглядов и подходов, а также того, что ваша деятельность не зависит от действий окружающих. 2 июля Сатурн ретроградный возвращается в знак Козерога до 17 декабря 2020 года после чего войдет в знак Водолея на длительный период, до весны 2023 года. По этой теме будет отдельное видео. Сатурн в Козероге в статусе управления. В Водолею у этой планеты также статус второго управителя. Сатурн ассоциируется с уроками ограничений, ответственности и зрелости. Делает более значительным участием в социальной жизни, в деятельности той или иной группы и позволяет понять, что не следует игнорировать свои таланты и навыки. Следующий заход Сатурна в Козерог будет лет через девять тридцать, Поэтому в июле этого года и в последующие месяцы до декабря 2020 двадцатого сосредоточьтесь на своих целях, расставьте приоритеты, и тогда появятся возможности реализовать свои самые смелые проекты. Необходимые ответы нельзя найти внутри себя самого. Прежде всего, следует определить свое место в обществе. Недостаток друзей в прошлом может породить необходимость Установить дружеские взаимоотношения. Если же у вас много друзей, возможно, вы осознаете, что в вашей дружбе недостает привязанности и ответственности. Что гораздо лучше иметь несколько более преданных друзей, чем толпу людей, на которых нельзя рассчитывать и которые вряд ли поддерживают в трудных ситуациях. Вообще, подобные обстоятельства могут возникнуть в связи с любыми социальными взаимоотношениями. 5 июля полутеневое лунное затмение в Козероге в 7.30 утра по киевскому времени. Оно же полнолуние. Лунные затмения касаются чувств, более эмоциональные и внутренние. Это размышления о личном. Лунное затмение – это завершение какого-то этапа в нашей жизни. Это время максимальной освещенности, проявления вопросов и проблем. Оно приводит в исполнение долгосрочные проекты и задачи. Солнце и Луна находятся в оппозиции. Это условия полнолуния. Тайное может стать явным. Информация распространяется мгновенно, становясь достоянием общественности. У кого есть желание, рекомендую провести ритуал коррекции в лунное затмение. Это несложно. Это энергетическая работа, коррекция всех сфер, в которых накопился негатив. Итак, нужно зажечь свечу из воска. Делим лист пополам так, чтобы получилась верхняя и нижняя часть. В нижней части посередине, кто знаком с руническими энергиями, Рисуем руну Хагалас, черным. Кто не работает с рунами, напишите слово «избавляюсь». И ниже пишем негативные установки. В верхней части листа посередине рисуем руну Феху, красным. Или просто слово «приобретаю». Нужно стоять без обуви на полу. Идеально земля, камешки, песок. Через себя протягиваем поток руны феху сверху вниз, через все тело. Визуализируем цвет чакр. Кто не знаком с энергией рун, протяните через себя очищающий белый свет через все чакры с визуализацией. После этого в верхней части листа под руной феху или под словом «приобретаю» Пишем противоположные установки, тем, которые вы написали в нижней части, от чего избавляетесь. Вверху пишем, например, «Я красавица, я легко достигаю успеха, я зарабатываю столько-то денег, работаю там-то» и так далее. Визуализация белого защитного потока с макушки до пяток через себя и визуализация себя в новом качестве – заканчивает этот несложный ритуал зажигаем нижнюю часть списка там где написано то от чего избавляетесь и пепел нужно вынести из дома благодарим руны и вселенную и отпускаем ситуацию в течение следующих шести месяцев вы избавитесь от блоков препятствующих развитию тех или иных сфер и в вашу жизнь Придут новые светлые энергии чтобы что-то хорошее пришло нужно от чего-то плохого избавиться кто не работает с рунами просто напишите слово от чего избавляетесь и то что приобретаете 7 8 и даже еще 9 июля Напряженный аспект Марса и ретроградного Меркурия препятствует способности концентрироваться. Внутреннее беспокойство и нервозность будут сопровождающими явлениями ближайших двух-трех дней. В общественной или деловой сфере совместной работы возникают споры и конфликты. Из-за несоответствующего поведения возможны разногласия во мнениях или же неоднозначные ситуации с друзьями в партнерстве или в брачных отношениях из-за поспешных поступков или поспешного выбора формулировок деловые переговоры могут закончиться неудачно плохой день для сдачи экзаменов зачетов проектов противоречие с начальством может привести к неприятностям на работе лучше отложить визиты к руководству и другие важные разговоры. Вероятно, получение неприятного известия. Из-за поспешного принятия решений можно совершить неправильные поступки, следствием которых станут большие финансовые потери. Из-за собственного легковерия возникает опасность быть обманутым другими людьми. Трудности возникнут при переговорах, при заключении сделок, в процессе торговли. Будьте осторожны при управлении транспортом и работе с острыми предметами, техникой. Может возникнуть сбой в работе средств связи, в поездках возможны неприятности. Личные и семейные отношения могут существенно пострадать, вплоть до разрыва отношений и разговоров о разводе. Дни. 7, 8 и 9 июля неблагоприятны для проведения хирургических операций. 11, 12 и 13 июля формируется гармоничный аспект Солнца-Нептун. Меркурий становится стационарным. С 13 июля выходит из фазы ретроградности. Эти дни благоприятны для определенного погружения в себя и для занятий духовной работой. Тем самым полностью можно гармонизировать свое внутреннее состояние и осознать многие вопросы, многие темы, которые до этого казались нерешенными и неразрешимыми. У многих людей одновременно будут расти фантазии и восторженность, что приведет к к страстному желанию достичь максимальных пределов. Стройте свой рабочий план, исходя из этого. Наметьте переговоры, обсуждение проектов, обмен мнениями, ответственное выступление, пресс-конференцию, обращение к начальству или в официальные органы. Усиливается творческое воображение, легко можно проникнуть в психику другого человека. Люди творческого склада ума способны увидеть перспективы, скрытые от других. Однако вы можете и переоценить свои преимущества, будучи настроены весьма идеалистично. Поэтому лучше отложить заключение серьезных сделок и договоров, проведение финансовых операций, капиталовложения. В эти дни вы очень подвержены влиянию других людей. Вас легко не только переубедить, но и обмануть. Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Обращайте внимание на намеки, поступающие извне. Посвятите эти дни благотворительности, помощи нуждающимся. Благотворные поездки, деловые командировки, совмещенные с познанием духовных и культурных ценностей или устройством вашей личной жизни. Хорошие дни для укрепления или завязывания отношений с иностранными партнерами. Благоприятный психологический фон окажет благотворное влияние на состояние даже тяжело больных людей. В эти три дня, 11, 12 и 13 июля, улучшается водный обмен в организме. Так что связанные с его нарушениями, болезни и симптомы различных заболеваний на время отступают обостренное понимание прекрасного тонкое восприятие психических процессов близких людей поможет вам прожить незабываемые дни в общении с любимым человеком или у семейного очага вы можете приятно развлечься особенно удачно пройдут морские путешествия Однако не следует злоупотреблять спиртным и пренебрегать духовными ценностями. Возможно возникновение новых романтических привязанностей. В эти дни многим свойственно идеализировать своего партнера или супруга и ваши отношения. Слишком оптимистичный взгляд на них может привести к разочарованиям в дальнейшем. Уделите время детям. Это хороший период для привития им культурных, религиозных и духовных ценностей. Удачный день для налаживания отношений с родственниками, для семейных торжеств, решения жилищных вопросов. 14 июля – солнце в оппозиции с ретроградным Юпитером. Напряженный день. Слишком сильное проявление эмоций может вызвать различные столкновения происходит снижение творческих импульсов, работоспособность почти на нуле. В этот день также очень легко приступается к грань нравственности. Люди склонны вступать в ненужные конфликты в деловых кругах, возможны большие убытки из-за неправильной оценки данной ситуации. Тенденция к непомерной экспансии, пренебрежение вопросами этики, морали, религии и культуры. Создаст дополнительные трудности. Избегайте оптимистической оценки состояния своих дел. А также будьте осторожны в расходах и покупках. Любых потерь и неприятностей можно избежать при более разумном ведении дел. День не подходит для любых проявлений деловой активности. Лучше уделить внимание лишь текущим вопросам. В этот день может быть предложена сделка прилещающая своим размахом, но впоследствии из-за этого будут убытки. Финансовые затруднения, испытываемые сегодня и в следующие два дня, будут приносить много переживаний. Но неприятные транзиты закончатся, и вы сможете решить все вопросы, оказывающие влияние на положение ваших дел. Чрезмерные волнения способствуют ухудшению состояния здоровья. Юпитер отвечает за печень легкие. Перегрузка печени может отразиться на работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому избегайте переедания, ограничьте себя в употреблении спиртного. У больных хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих путей возможны обострение. 15 июля. Солнце в оппозиции с ретроградным Плутоном. Тяжелый день для взаимоотношений любого рода. Возможен кризис брачных отношений. У многих появится неуемное желание руководить, ощутить и проявить свою власть, иногда вопреки интересам дела. Некоторые станут объектом силового воздействия со стороны людей наделенных властью еще больше. Поэтому возникают проблемы взаимоотношений на многих уровнях. Возникают конфликты в сфере бизнеса. Многим придется столкнуться с вопросами распределения прибыли, владения совместным капиталом, с вопросами налогообложения, кредитов, возвращения долгов, а также наследства или алиментов. Старайтесь избегать любых конфликтных ситуаций. Соблюдайте осторожность в общественных местах. Не вступайте в столкновение с людьми, обладающих властью и влиянием. При правильном отношении к ситуации можно добиться внутренних конструктивных изменений и достижений в самосовершенствовании. Обостряются хронические заболевания. Особую осторожность должны соблюдать люди, больные вирусными респираторными заболеваниями, так как можно получить тяжелое осложнение даже безобидной простуды, что может негативно отразиться на иммунной системе. Лучше находиться вдали от большого скопления людей быть внимательным на улицах и при управлении автотранспортом и использовании различной техники. Сегодняшний день, вчерашний день и следующий день совершенно противопоказаны для проведения хирургических операций и даже косметических процедур. В этот день ухудшается состояние людей, страдающих нарушениями сердечно-сосудистой системы. Поэтому берегите себя. 14-15 июля сложные дни, но все неприятности закончатся. Более того, окончание месяца будет очень благоприятным. 20 июля в 20:33 по киевскому времени. Новолуние в знаке рака. В оппозиции с ретроградным Сатурном, что может принести серьезные препятствия в существующих проектах, в текущих делах и работах. Для начала любых дел день не подходит, так как в будущем возникнут проблемы сопротивления со стороны властей и официальных инстанций. Благодаря способности адаптироваться, которая появляется в новолунии, у многих обостряется чутье, для принятия своевременных решений, как в деловой сфере, так и в личной жизни. Поэтому, если что-то пошло не так, не расстраивайтесь. В ближайшие дни внешние обстоятельства станут подходящими, и вы сможете продолжать запланированные работы и дела. Сегодня у многих людей появляется эмоциональная усталость. Все тайные проблемы становятся явными. Если что-то недолечено, то, как правило, происходит обострение. Если же вам в день новолуния плохо, то прежде всего надо обратить внимание на свою энергетику. Во время действия позиции Сатурна с соединением Луны и Солнца многие ощущают неустойчивость эмоциональной сферы. Возрастает нервозность и беспокойство, поэтому лучше воздержаться от принятия важных решений, от серьезных контактов. Возможно, негативное влияние домашних проблем на деловую сферу. Возможно, ссоры с женщинами, сотрудницами. Неустойчивый эмоциональный статус может привести к головным болям, состоянию подавленности, беспокойству. Но действие этого транзита быстро проходящее, и не стоит э, слишком волноваться. Но хронически больных людей следует ограждать от чрезмерных переживаний. Нужно исключить все факторы беспокойства, но и внимательно прислушиваться к их необычным жалобам, так как новые болезни и осложнения старых склонны проявляться именно на оппозиции Сатурна со светилами и то есть сегодня и ближайшие пару дней 22 июля в 11:37 по киевскому времени Солнце переходит в знак Льва формируется гармоничный аспект Уран-Меркурий даже если обычно вы не потакаете своим слабостям, ваше стремление наслаждаться и погоня за удовольствиями усилятся. Могут напомнить о себе события начала июля. Происходит их благополучное завершение. В ближайшие два дня на первый план выступают романтика, юмор и воображение. Финансовый и прочий риск станет необъемлемой особенностью сегодняшнего дня и ближайшего одного или двух. Возникают обстоятельства, которые могут побудить вас к творчеству и эффектным жестам. Успешными будут творческие или артистические проекты, работа с детьми, а также развлечения и досуг. В целом оптимизм и удача возрастает. Стремление показать себя с лучшей стороны приводит к желаемым результатам. Сегодня и в ближайшие пару дней люди становятся более влюбчивыми, ищут романтических приключений. Это время мимолетных интрижек и любовных авантюр, но могут завязаться и серьезные, хотя и необременительные любовные отношения. С 25 июля и до конца месяца держится гармоничный аспект «Нептун-Юпитер» что позволяет надеяться на благоприятное завершение месяца и успешное решение любых вопросов. Хотя в этот период и будет повышена фантазия у многих людей, однако многие фантастические намерения сразу же будут непосредственно реализовываться в конкретных делах. Всеобщая готовность настроиться на уровень других, а также общность духовных интересов, облегчает установление отношений между партнерами. В деловой сфере идеалистическое начало находится на первом плане, но в материальных и финансовых делах ожидаются лишь минимальные успехи. Однако денежные вопросы, связанные с деловыми партнерами из-за рубежа или же с заграничными ценными бумагами, могут быть успешными. Увеличивается восприимчивость, готовность достигнуть гармонии и толерантности, что будет способствовать душевному покою. А это благоприятно должно отразиться на физическом и психическом здоровье. Затихание агрессивных импульсов будет способствовать расслаблению и тем самым позволит обрести здоровый сон. Повышается духовная сознательность людей, приверженность религиозным идеям. Прекрасный период для творческих людей, общественных деятелей и ораторов, а также путешественников или исследователей. Благотворительность в дальнейшем обернется выгодой и пользой для вас, даже если вы на это не рассчитываете. Именно в этот период вы можете получить Вознаграждение за проявленную ранее доброту и щедрость. Хорошее время для семейного отдыха, путешествий, особенно морских. Некоторое напряжение 27 и 28 июля, обусловленное квадратурами Венеры и Нептуна, а также Марса и Меркурия, на фоне гармоничного аспекта Юпитер-Нептун, серьезных негативных последствий не принесет. Скорее всего, напомнят о себе прошлые неприятности, события второй недели месяца, но любое напряжение должно быстро пройти без негативных последствий. Некоторое несоответствие желаемого и действительного, конечно, может испортить настроение, но не испортит общий благоприятный фон происходящего. Так что не отказывайте себе в удовольствии, наслаждайтесь теплом, занимайтесь самопознанием и совершенствованием себя. Это поможет вам усилить свои энергетические возможности и отразить любой негатив. Завершается месяц гармоничным аспектом Меркурий-Нептун 30 и 31 июля. В этот период преобладает воздействие вдохновения и разума. Постоянно присутствующее чувство наступающего развития поможет подстроить планы на будущее, подкорректировать их. Главное не увлекаться мечтами. Для людей интеллектуального склада эти дни будут наиболее благоприятными для творческого развития. Для людей склонных к искусству путешествия послужат поводом для вдохновения. Пробуждение творческого воображения, интуиции и проницательности почувствуют многие люди. Хорошие дни для отдыха, так как мыслительный процесс подвержен посторонним влияниям, поэтому может присутствовать рассеянность, нежелание работать. Благоприятные контакты с зарубежными партнерами, когда может быть достигнута долгожданная договоренность. Повышается способность проникнуть в мысли других людей, осознать интересы близких и любимых. Поэтому общение в эти дни, 30-31 июля, всем приносит удовлетворение. Но также повышается чувствительность, восприимчивость к словам, что не исключает возможность обид. Поэтому будьте осторожны в своих высказываниях. Хорошие дни для проявления благотворительности, для духовных практик, проведения и посещения тренингов. На этом у меня все. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Буду рада комментариям. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.